Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Лицея КФУ в рейтинге лучших школ России в сфере информационных технологий. Ректор КФУ посетил праздник Сабантуй в селе Старой Юраши. В Казани проходит форум трудящейся молодежи не словом, а делом. IT-лицей и лицей имени Лобачевского Казанского федерального университета вошли в топ-100 рейтинга лучших школ России в сфере информационных технологий. Исследование подготовлено рейтинговым агентством Райкс. В рейтинг вошло 200 школ из 44 регионов России. Подробности осмотри в следующем сюжете.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 Студенты и преподаватели Елабужского института Казанского федерального университета приняли участие в национальном празднике Сабантой в селе Старые Юраши. О том, как это было, наш следующий сюжет. На прошедших выходных елабужские студенты отметили Сабантуй. Для гостей мероприятия была организована работа интерактивных площадок, а присутствующих поприветствовал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Работа только еще начинается. Основной итог, наверное, мы с вами подведем осенью. И также День Серхозработника отметим и передовиков, и всех, кто имел к этому отношение. Я хочу лишь сказать вам огромные слова благодарности за ваш труд. И... За то, что вы вот умеете и работать, и праздновать. Желающие могли найти себе занятия на любой вкус, принять участие в работе игровых площадок по робототехнике, научиться конструировать и запускать ракеты, изготовить брошь в татарском национальном стиле, собрать кубик Рубика и понаблюдать за разнообразными опытами. Творческие номера с национальным колоритом создали особое настроение праздника, а традиционные конкурсы и состязания пришлись по душе его гостям. Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Камиль Гемоздинов, Универньюз. Казанский федеральный университет посетила делегация представителей компании Weiden Cloud Education Group Китайской Народной Республики. Подробнее вы узнаете в следующем сюжете. 11 июня состоялся визит в Казанский федеральный университет делегации представителей компании Weidon Cloud Education Group Китайской Народной Республики. Их визит традиционно начался с экскурсии по Музею истории КФУ. Компания является одной из крупнейших компаний Китайской Народной Республики, осуществляющих деятельность в сфере интернет-образования. Казанский федеральный университет ведет многолетнее сотрудничество с университетами, компаниями и научно-образовательными центрами Китайской Народной Республики. Основными направлениями сотрудничества является. Гуманитарные науки, геологии, нефтегазовые технологии и информационные технологии. Мы считаем, что Казанский федеральный университет, обладающий очень большим потенциалом, в том числе в сфере развития инновационных технологий, может выступить очень серьезным партнером в нашей совместной работе. У нас очень большие ожидания от нашего визита, от встречи, и мы благодарим. Казанский федеральный университет за встречу, за возможность познакомиться с традициями университета и за возможность донести информацию о деятельности компании. Далее состоялась встреча с руководством и презентация гостям Казанского университета. Валерия Муратова, Ленардо Валитьяров, Универньюс. Форум не словом, а делом объединил трудящуюся молодежь со всего Татарстана и Поволжья. В форуме приняли участие студенты Казанского федерального университета. Наш корреспондент Анна Глазунова побыла в Центре событий. Смотрим. В Казани открылся форум трудящейся молодежи не словом, а делом. Уже в четвертый раз он собирает активных ребят и девушек. В этот раз в Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма приехало порядка 500 участников со всего Татарстана и Поволжья. Это школьные и студенческие отряды. Для всех участников форума пройдут сессии, мастер-классы, а также мероприятия, направленные на сплочение коллектива. Мы пригласили специально только самых лучших и ярких представителей, интересных для современного общества на сегодняшний день день и надеемся что наши лекции а, ну, дадут ребятам новые знания и конечно же новое вдохновение для себя в форуме приняли участие представители студенческих отрядов казанского федерального университета в студенческих отрядах я примерно уже третий год получать это вот мой третий трудовой семестр пойдет а, четвертый форум. За эти три года я еще недостаточно обрела знаний, поэтому а, для меня это знание, опыт, встреча с, с старыми друзьями. Я в отрядах недавно, и чтобы прочувствовать всю атмосферу, я решил сходить на форум, чтобы понять, какая это да и лишние знакомства не помешают Тут активные, веселые ребята. Вообще я пошел туда, потому что увидел пост в ВКонтакте, и там было написано то, что стройотряд поможет как бы воспитать себя и так скажем, вывести себя на нужный уровень. Ежегодно движение трудящейся молодежи становится все больше и больше. В рамках форума 12 июня состоится открытие третьего трудового семестра в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошел круглый стол ⁇ Роль и место Центральной Азии в евразийских интеграционных процессах ⁇ Подробнее о мероприятии в нашем следующем сюжете. В рамках Казанского евразийского научного форума в Институте международных отношений Казанского федерального университета прошел круглый стол. Роль и место Центральной Азии в евразийских интеграционных процессах. В ходе дискуссии обсудили множество различных тем и проблем, а также предложили методы их решения. Я бы выделил три основных проблемы. Это интеграция постсоветского пространства, или вернее того, что мы сейчас называем евразийским пространством, Вторая проблема – это проблема безопасности в широком контексте, потому что будут обсуждаться и проблемы экстремизма, и проблемы конфликтов, и ряд еще других проблем смежных, которые с этим связаны. И третья проблема очень большая – это проблема миграции. Активное участие в мероприятии приняли представители различных институтов Казанского федерального университета. Пристальное внимание экспертами было уделено сотрудничеству России и стран Центральной Азии в борьбе с международным экстремизмом и терроризмом. Еще один тематический блок был посвящен адаптации и интеграции мигрантов. Я очень рад, что этот форум проводится в Казани, где многоукладный, многокультурный, межнациональный уклад жизни, что все вы находитесь в мире в дружбе и согласии. Сегодня я участвую на круглых столах международной Отношения и э, задаю всегда вопрос, а какими должны быть международные отношения? Конечно, мирными, прежде всего. Илия Талипова, Ленардо Влетяров, Универньюз. 8 июня в рамках университета детского возраста в Набережных Челнах прошел первый Всероссийский просветительский фестиваль Компетентный родитель. Чему он был посвящен, узнаем далее. В инжиниринговом центре Казанского университета прошел фестиваль для родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями. Старт мероприятия знаменовало начало пленарного заседания, где всех участников фестиваля поприветствовали Юлия Ищук, основатель Центра поддержки детей-инвалидов и их семей Планета добра, а также Алексей Исавнин, директор Высшей школы экономики и права набережной Челнинского института КФУ. Первым спикером пленарного заседания выступила дефектолог Наталья Кире. Она рассказала о том, как особым родителям вести себя с особыми детьми. Далее слово предоставили Юрию Ширяеву, неврологу, эпилептологу кандидату медицинских наук. Он выступил с лекцией на тему «Особенности лечения и реабилитации детей с эпилепсией и ДЦП». Следующим спикером стала невролог Румия Набиева. Она выступила с лекцией Совета невролога: в каких ситуациях нужна консультация невролога». Заключающим спикером пленарного заседания стал Раиль Шакерзянов, директор ГБУЗ Центр реабилитации и слуха. Он рассказал о работе и успехах центра, а также о методах выявления проблем слуха. Далее стартовали секционные заседания, в составе которых прошли пять встреч на следующие темы. Нейропсихология, ЛФК и адаптивная физкультура, массаж, логопедия, медицина, дефектология, педагогика. Камиль Гемоздинов, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!